Канал Компас Инвестиций 2.0 Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Бодрого заработка, мои любители легкой наживы. С вами Елисеев Михаил и канал Компас Инвестиций. Сегодня я сделал для вас небольшую подборочку отличных сайтов без вложений. Подойдет для тех, кто хочет заработать уже какую-то копеечку прямо сейчас без копейки вложений реальных денег. Сайты, ребята, эти платят немного, поэтому не рассчитывайте на грандиозные заработки. Но, собрав из всех видосов на моем канале про безложения, которые я снимаю на данный момент, выбрав самые подходящие, вы сможете зарабатывать 1-2 доллара в час. И это абсолютно реально. Ну что ж, давайте начнем. И первый, а, значит, проект первый, я бы сказал, Интересный сайт, на котором можно это заработать, абсолютно без вложений, называется BitPays. Ссылку найдете в описании данного видеоролика. Сайт представлен на английском языке. Давайте здесь мы пробежимся, как зарабатывать. Регистрация простая, я не буду показывать, разберется каждый школьник. Ребята, во всех сайтах, во всех показанных сегодняшних сайтах регистрация, вводим e-mail, обычно пароль два раза, капча. Условия какие-то там, может быть, у них и есть. Мы ждем, жмем птичку на этих условиях и активируем аккаунт по ссылке на введенном нашем e-mail. Туда придет к вам письмецо. Ну что же, давайте с этим разбираться. Итак, есть... Заработок, ну допустим, in-frame ads То есть в окошке смотреть рекламу а Выбрав данный способ заработка, мы видим, что вот это будет стоить 15 туш. Давайте нажмем verify me, идет загрузка Обычно такая загрузка является майнинг-загрузкой То есть во время загрузки данного ползунка у вас идет майнинг на вашем процессоре Капча такая прошла, давайте нажмем view ads Итак, запускается еще один Ползунок, полоска, как хотите, так и называйте. Мы должны подождать, пока она будет полностью загружена. И тогда нам дадут вот эти сатоши. Вот эти сатоши, которые сейчас стоят почти 4 штуки, скоро будет стоить 20. Возможно. Ну, давай. Визит веб. Congratulations. 15 сатоши. Можно посетить страницу, можно закрыть. Мы закроем. Все, ребята. А здесь. Большое количество способов заработка, есть майнинг, также есть дневной бонус, вы можете каждый день собирать и зарабатывать с этого. Присутствует также реферальная программа, вы можете взять свою реферальную ссылку и также вы видите, вот есть у меня рефералы. Кстати, аккаунт поделился мой подписчик, который любезно предоставил его для демонстрации, для демонстрации этого аккаунта. Для чего это? Ну, мне просмотры нужны, мне нужны э, ваши отзывы а им нужны рефералы. Ребят, ссылка будет в описании, а мы переходим к следующему сайту. Следующий сайт, на котором можно поднять пару пиастров, называется Exchange Это же Будет ссылочка в описании, друзья. Присутствует интерфейс на разных языках, в том числе на русском языке. Для того чтобы зарегаться, ума много не надо. Я же зайду в свой аккаунт, но разгадать придется капчу, которая нигде. А в прошлых проектах, в прошлых буксах я не видел. Нужно повторить такую капчу, которая здесь. Итак, видим, что тут у нас есть C2 в конце. Давайте это найдем. Но ну, вот вроде это. Отлично. Вводи, вводим e-mail пароль. И попадаем в наш аккаунт давайте выберем серфинг и мы видим что за 24 часа была выплачена сумма 2 доллара и было всего лишь 3000 просмотров ну а в виде заработка присутствует вот такие вот вещи кран серфинг и веб-майни наверное самое удобное это кран давайте мы его и выберем присутствует заработок баксов биткоинов идут других валют для этого давайте выберем к примеру биткоины и Разгадаем данную капчу. 39. Итак, вот это наша капча теперь разгадана. Бонус зачислен в размере практически, ребята. Я, я бы не сказал, что это центы зелено-американские, но RDD RedCoin нам поступил на наш баланс. Давайте выберем... Сёрфинг. И вот, наверное, один из самых щедрых э, кранчиков, самых щедрых серфингов, я бы сказал. 100 сатоши за просмотр, 60 сайтов для серфинга в день. Но это хвалебное название, а там может быть совсем по-другому. По сути дела, за просмотр в течение 5 секунд мы получим вот это количество баксов. И это немало, так как это вечно зеленые, ребята, мертвые американские президенты. Ну, сайт не э, работает, но нам главное его просто посмотреть и разгадать капчу. D1. Выбираем его. Ага, мы что-то не то ввели. Давайте еще раз выберем. Проверим, что мы то ввели. F3. Вроде бы вот это. Просмотр засчитан. Зачислены нам наши денежки. Окно можно закрыть. Если мы обновим страничку, то на нашем балансе должны быть баксы. Присутствует реферальная система. Можно выбрать реферальные ссылки. Также присутствуют баннеры и можно создавать свои рекламные серфинг-странички. Допустим, хотите вы пригнать рефералов в какой-то проект, указываете здесь, выбираете сначала, конечно, ту валюту, которую вы готовы потратить на это. Ее можно, кстати, собрать. Так вот, выбрали, указали ссылку, все это здесь прописали, название, время, количество показов, ввели пин-код и все, пойдет просмотр вашего сайта. Вывод здесь работает в разделе «Финансы». Нажимаем «Мой баланс». И мы видим, что у нас тут есть, какие монеты. А монет здесь предостаточно, друзья. Кран этот очень большим, я бы сказал, объемом приличным, 148 тысяч. Не миллионник, но большое количество людей сюда заходит. Чтобы вывести, выбираем вывести и заполняем все эти данные, чтобы вывести наши баксы. Можно на, вы, на PR, на Advanced Cash и на Perfect Money все это дело себе забрать. А мы идем дальше. Следующий классический экран для добычи биткоина называется Free Bitcoins Use. Ссылка будет в описании, друзья. Регистрация не требуется, просто укажите ваш биткоин адрес. Взять его можете, либо из холодных кошельков, либо из биржи. Можете скачать тот же Bitcoin Core и указать вот сюда. Я адрес указал, нажимаем Proceed. Попадаем в наш кабинет. И секрет данного сайта состоит, что здесь нужно привлекать других людей. Вы можете рассказать своим друзьям и заработать уже сейчас вот эту сумму. То есть на данный момент платит за одного привлеченного реферала... 100 тысяч сатоши, но не спешите приглашать сами себя, то есть вы можете сделать миллион адресов а, биткоин кошелька и сюда указывать, вас за это будут банить, тут так и написано, вы зарабатываете 100 тысяч сатоши за каждого реферала и мне мало головы вывод 1 миллион, это не так уж и много, уже 10 человек нужно привлечь, а миллион это порядка сейчас 35 долларов, друзья, если вы регистрируетесь рефералом сам под себя, то вы получите автоматический Бан, а ваш заработок будет потерян. Поэтому, если вы можете рассказать и поделиться со своими друзьями, которые есть рядом с вами, соседями, близкими людьми, вы можете заработать на этом очень-очень быстро. Заработок здесь на этом и построен. Если нет... Идите мимо. Но ссылочку оставлю в описании. А мы идем дальше. Следующий сайт BXBit. Здесь можно заработать без вложений. Но, ребята, инвестиции сюда не должны вас никоим образом касаться. Почему? Потому что данный сайт пока что не проверен на вывод. Они говорят, что дается мощностя 300 гигахэшей в секунду, который вы можете использовать, добывать здесь сатоши. На данный момент вы видите, у меня наманенное это количество сатошей. И вы можете также майнить. Просто регистрируйтесь, просто запускаете майнинг, и сатоши будут капать в ваш кошелек. Можете даже не заходить сюда. Повторяюсь, инвестиции сюда не нужны. И я даже сказал, что их делать не надо, так как если вы сюда инвестируете, не факт, что вы выведете ваши деньги. Ребят, вывод здесь присутствует, как они говорят, без каких-то проблем. Если мы переведем на русский, тут есть. Некоторые дисклеймеры о том, что внимательно указывайте ваш адрес кошелька, потому что биткоин, все, что там указано, один раз там и остается. Но для получения транзакции они нам это говорят, что чтобы не было ошибок, проверяйте все 10 раз. Минималка 25 тысяч сатуши. И никаких других скрытых условиях нет вообще. Просто указывайте сумму, если вы достигли минимум 25 тысяч и вводите ваш адрес кошелька, который вы указываете в вашем аккаунте. Присутствует реферальная программа, но вы будете зарабатывать здесь на рефералке, если будут ваши рефералы вкладывать деньги. Я не советую пока сюда никого приглашать. Зарабатывайте на автомате, просто зарегавшись и поставив данный майнинг работать. Ссылка будет в описании. А мы идем дальше. И представляю сайт. B-Town.net Ссылка будет в самом низу, в описании данного видео Регистрация простая, показывать не буду Но здесь заработок, ребята, без вложений Скрипт на данном сайте присутствует Очень с уникальным оформлением Такого я нигде не видел а Давайте же начнем зарабатывать Для этого нажимаем View Feds И нам открывается серфинг И получение, кроме Сатоши, также и тикетов То есть билетов для участия в лотерее. Допустим, просмотрим вот этот он нам обещает пол биткоина, если мы зарегистрируемся на ОДЖА. Ну, давайте в течение 10 секунд этот сайт посмотрим и заберем наши 6 Сатоши. Итак, таймер идет, а мы пока ждем, пока он дойдет до нуля. И давай бабосики, нам гони сюда. Но есть, есть, нам осталось выбрать только цифру правильную и мы заработали 6 сатушин Ребята, многие скажут, зачем ты показываешь такие маленькие цифры, если ты зарабатываешь миллионы Еще раз говорю, данные аккаунты, это не мои, вы можете посмотреть, они зарегистрированы на других людей Это мои рефералы, мои а, подписчики, мои друзья, даже вы можете мне прислать какой-то сайт только пишите мне в личке, чтобы там была правильно оформлена ваша реферальная ссылка, ваш логин, ссылка прямая на сайт и также пароль на данный сайт. Я размещаю, если этот сайт подойдет. Ваша ссылка будет внизу. Итак, давайте же мы вернемся к нашим баранам, к нашему заработку именно криптовалюты. Можно закрыть данный сайт. Мы видим, что у нас всего лишь осталось 9 а, баннеров, которые. Ну, 9 сайтов, которые мы можем посмотреть. Давайте этот посмотрим. Осталось пару секунд. И эти несколько сатушей в наших руках. Ребята, вам рефералы, а мне просмотры. Вот что мне нравится. К сожалению, мы неправильно что-то выбрали. Но, ребята, вы можете тут зарабатывать также и на лотерее. Проверяйте, правильность цифры не спешите. Как я говорил, несколько хороших сайтов. Подборочки себя в закладочке и будет у вас заработок 1 2 доллара в день а можно поиграть в лотерею то есть это дайс дайс или по-другому по-русски называется кости выбросайте кости и если удача на вашей стороне то вы заработаете но я не советую это делать потому что вы можете все слить ребята ссылка будет в описании также на сайте присутствует и адвертайз то есть вы можете рекламироваться заполнив все вот эти данные использовать либо пополненный депозит где вы заведете свои деньги либо тот депозит который есть. Вы заработаете на данном проекте а Также, вы видите, присутствует ферма, бар и так далее То есть, можно покупать, садить данный Катон, да, арбуз, томаты или кукурузу На эти грядки и на этом зарабатывать Но я никого не призываю сюда инвестировать Как видим, у меня на данный момент есть практически Солидная сумма Сатоши Целых, так, это у нас получается 5000, да, Сатоши вроде это 10 миллионов 1 миллион сто тысяч. Нет, пятьдесят тысяч от уши. Давайте нажмем кэш-аут. Посмотрим, как он платит. По крайней мере, я покажу. Итак, Итак кэш-аут. Нужно указать, сколько мы выводим. Сколько у меня на пульсе есть в балансе. На балансе для покупок. И у меня обычный, значит, обычный аккаунт. Давайте нажмем кэш-аут. загрузка. И нам говорят, что укажите, пожалуйста, ваш аккаунт. Биткоин, да? В кошельке. Для этого нужно на, на, перейти в settings и указать наш адрес биткоин-кошелька. И на тот адрес будут выслены нам бабосы, криптомонетки. А мы идем дальше. Сайт Тизер Star. Тизерная сеть, на которой можно заработать золотые пиастры без вложений. Ну, я бы сказал, не золотые, а зеленые в нашем в наших реалиях. Итак, присутствуют тизеры, попад, заработок и так далее. Давайте перейдем в самый главный для нас, это заработок. Значит, мы здесь ставим расширение на эти браузеры. Как только вы их поставили, у вас будет отображаться баннеры, рекламные блоки в вашем браузере, и вы будете с этого зарабатывать, друзья. Вывод средств присутствует минимальная сумма 1 рубль и на платежную систему Pair. Если вы еще не имеете, можете зарегаться, прям перейдя, вот нажав на эту ссылку. Указывайте кошелек и выводите. Если хотите рекламировать какой-то сайт, то вы можете это сделать, добавив свой поп-ап баннер. То есть будет такая всплывающее окошко, и те люди, которые также поставят такой баннер, так, такой, э, такое расширение для браузера, будут видеть эти всплывающие баннеры. Если хотите пригласить рефералов в какой-то проект, то это отличный способ. Также можно пополнить деньгами, присутствует партнерская программа, пятиуровневая э, на каждом уровне, вы получаете 5-10%, ну 5% если кто-то пополнился, допустим, для Размещение своей рекламы, друзья Ссылка на Тизер Star будет в описании Только заработок, реклама и ничего лишнего А мы идем дальше Вы думаете, что я тут делаю такое? А это сайт Climb Лайткоин Ссылка будет на него внизу, ребята, в описании Здесь можно зарабатывать, просто играя в игру Лайтоши Snake И не только Сейчас я вам покажу, как это более Подробно и развернуто найти в этом сайте эту такую замечательную игру. То есть вы просто, используя клавиши на вашей клавиатуре, собираете классический, классической змейкой точку и за это получаете лайтоши. Лайтоши это мелкая часть лайткоина. Да что ты будешь делать? Так, оп, собрал, видим лайтоши, да? Ребят, лайткоин сейчас 31 стоит, поэтому... Не так уж он дорого. Бывал и по 40 и побольше. Поэтому собирайте сейчас, чтобы заработать, когда он вырастет и слить его по более дорогому курсу. Присутствуют данные игры в разделе Games. Одноименный раздел. Также можно, ну, допустим, вот нажать на Grid Game, отгадывать точки. И здесь у вас что-то выпадет. Если там скрытый заработок, если там сатоши то вы их получите в разделе coin flipper присутствует подростка монеты то есть вы указываете то количество лайтуши которые вы ставите если вы выигрываете то вы получаете вот это количество то есть 110 процентов к вашему депозиту или к вашей ставке Но я не рекомендую этим увлекаться Ребята, Payments proof, То есть доказательства выплат присутствует здесь Можете открыть э, вот этот, допустим, адрес И посмотреть, что реально на него были выплачены Лайтоши Не забывайте указать в разделе Edit Profile Ваш Лайткоин адрес Его также можно взять с любой биржик К примеру, с Лайткоин э, какой-нибудь биржик на том же Binance он есть либо можете скачать холодный кошелек лайткоина и там взять ваш лайткоин адрес в разделе news новости присутствует в том что тут есть пятиминутный кран но я его здесь не нашел поэтому скорее всего пока он выключен присмотрите друзья к данному сайту сайту крану и заработку без вложений на увлекательных играх наклаем Litecoin ссылка будет в описании следующий парс фаусы простой краны ребята простой как 5 копеек но который нам дает заработать не копейки Которые падают постоянно в курсе, если доллар у нас это более стабильная валюта, рубль, увы, как бы мы его не любили, как бы мы не были горячо а, близки к нашей России, как бы мы не были патриотами нашей страны, но, увы, рубль нас подводит. Поэтому собираем биток, который также может стрельнуть. Еще почище, чем доллары. И ценится намного в будущем круче. Ребят, ссылка в описании. Указываем здесь просто наш адрес биткоин-кошелька. Нажимаем клейм. Давайте еще раз это сделаем. Тут не сработало. Итак, нужно отгадать капчу. Так, капчу отгадали. Нажимаем continue. Так, какая-то шняга нам открывается. Мы ее закроем. И тут внимание. Нашпиговали админы множество кнопочек клейм, которые по сути являются баннерами. Он получает за это бабки, а мы, к сожалению, нет. Давайте нажмем Enter, то есть вход на данный кран. Вход на наш аккаунт. Отлично. И я, ребята, показал вам на своем примере, как не нужно делать. Вот сейчас я зашел и можно посмотреть мой кошелек, сколько здесь есть. Видим, что всего лишь две сатоши на данный момент. Давайте мы еще раз назад вернемся. Присутствует фаусет номер 2, то есть кран номер 2. Давайте мы его и выберем. Можно здесь собирать одну сатошу каждую одну минуту, друзья. Очень хитрая капча. Вы должны... В правильном порядке выбрать то, что здесь написано. Первым идет... Давайте даже переведу. Select coins in the follow order. То есть выберите монетки в следующем порядке. Идет orange, то есть оранжевый. Выбираем оранжевый. Следующий у нас нарисован красным, Мы выбираем красный. Нарисован синий. Выбираем синий. Ну и дальше написано, что green, зеленый. Ну, понятное дело, что у нас осталось? Только одна монета. Мы на нее нажимаем. И что ж, нам должны монетки были упасть. Давайте сейчас еще раз а, выберем. Blue. Выбираем синий. Orange. Так, да, orange. Потом красный, потом у нас green, зеленый. Так. Нас предупреждают, что нельзя использовать никакие VPN и смену прокси. Давайте посмотрим наш валит хм, странно, почему-то не добавили. Ребят, присутствует кнопка награда претензий. Давайте на нее нажмем. Выбираем рекапчу. Ставим птичку здесь. Нажимаем получить сатоши. И... Отлично, за false, их можно выбрать и также собирать Но один сатоши нам упали на наш parse false, давайте нажмем на него и мы видим, что реально они мне пришли Вывод есть на false систем либо на false hub Для этого просто нажимаем на false hub, указываем в аккаунте тот адрес кошелька, который вы указываете здесь То есть приклеиваем наш адрес биткоин кошелька в нашем аккаунте фаусет там вам тоже придется зарегаться и тогда вы сможете вывести а вывод здесь в чем плюс совершенно минимальный всего лишь 10 сатоши то есть 10 сатоши вы можете вывести с данного крана прямо сейчас на такую крутую штуку как Faucet Hub. Faucet Hub, а фаусет хаб просто сумасшедший популярность имеет так как посещалку у него сейчас порядка 6 миллионов посетителей ежемесячно когда-то она была семь с половиной ребят регистрация простая просто нажимаете здесь sign up регистрируйтесь и указываете в разделе либо аккаунт либо settings либо профиль ваш адрес с какой-нибудь крипто бирже либо с вашего холодного кошелька биткоин ссылка на данный экран будет в описании Pars Faucets, а мы идем дальше и нас приветствует американский букс магнит Clicks. ссылка будет в описании регистрация я думаю, простая, и у вас не займет каких-то вопросов и проблем. А, ну, давайте перейдем к заработку. Он у нас здесь называется Earn Money. Посмотрим объявление, нажав на View Ads. И здесь нам платят целых э, 30 десятитысячные бакса, плюс один поинт за просмотр вот данного сайта. Давайте на него нажмем. Ну, у нас должна появиться заполняющаяся полоска. Ну, давай-давай, почти А то нервишки у меня уже не выдерживают Ждать, когда что-то заполнится вот Здесь, ребята, выбираем просто то, что перевернуто То, что стоит как-то не так Нам зачитали просмотр И баблишка нам посыпалась в наш кабинет Ребята, заработок здесь Я бы не сказал, что солидный Но в купе с остальными Вы можете получить свои копейки Свой 1-2 доллара в час Это абсолютно реально Если выбрать самые топовые Из всех данных сайтов буксы А также присутствует способ но ну, допустим магнит грид, то есть магнитная решетка выбираем какой-нибудь из данных квадратиков у нас открывается сайт мы также ждем пока загрузится полностью нам засчитали то что мы просмотрели но к сожалению там ничего не было у нас еще есть 14 попыток на этот день, друзья В каком-то из этих квадратиков обязательно есть деньги Другие способы заработка, такие как head tail, То есть, побрасывайте монетку Нужно поставить какую-то ставку, но я это не советую делать, так как вы проиграете, скорее всего Лучше зарабатывайте без вложений Вывод здесь в разделе Vedras в одноименном присутствует И мы видим, что вывод на Skrill, на Taylor и Advanced Cash Самое близкое нашему простому человеку русскому, ну, русскоязычному, это Advanced Cash Cash. ребята зарегайте здесь ссылку оставлю в описании на advanced кэш ну, либо можете сами найти просто вбейте в google advanced кэш а минималка всего лишь 5 долларов набрав ее вы сможете вывести реферальная система находится в баннерс там же и есть ваша реферальная ссылка ребят ссылка будет в описании а мы идем дальше Следующие три сайта друзья ребята вот эти три сайта это братья-близнецы. Они абсолютно одинаковые, но лишь отличаются разными монетами. На данном сайте, давайте закроем рекламу, нам раздают биткоины. На этом сайте опять же закроем рекламу нам раздают лайткоины и на третьем менее известный black coin а вы должны зарегаться на любой бирже взять оттуда на которой присутствует та или иная монета кстати покажу лайфхак как искать монеты к примеру black coin идем на coin market cap вбейте просто в гугле coin market к по-русски либо по-английски coin market к указываем здесь black coin blk идем в раздел markets и вы видите, на каких биржах торгуется данная монета. Самая, наверное, распространенная биржа – это Bitrix, Самая крупная из всех здесь перечисленных. Регайтесь на битрикс. Просто вбейте в Google название биржи, которую вы найдете. Ну или, например, на криптопии. Получайте ваш адрес биткоина, точнее, блэккоина. И все. Его нужно указать в соответствующем разделе «Логин». Вот сюда. Сейчас я укажу на всех трех сайтах свои одноименные кошельки нажимаем здесь логин здесь логин и здесь логин указываем но ну, допустим вот этот мой биткоин кошелек нажимаем логин мне говорят что я не зарегистрирован в этой базе но чтобы зарегаться, нужно нажать кнопку «Регистр», то есть указать ваш юзернейм и также ваш биткоин-адрес. То же самое вы должны проделать и на остальных сайтах, нажав на «Регистр» и указать юзернейм и ваш адрес соответствующей монеты. В данном случае это Litecoin, а здесь Blackcoin. Сейчас я все это проделаю. Итак, друзья, зарегался на всех трех кранах, указал юзернеймы, монеты. И нажал логин, ввел адреса. На биткоин вводим биткоин адрес, нажимаем логин. Попадаем в кабинет. На лайткоин то же самое. Вводим лайткоин, нажимаем логин. И на блэккоине вводим блэккоин адрес, нажимаем кнопку логин. Нас приветствует такой интерфейс, дружный, но перегруженный рекламой. Ребята, заработок здесь абсолютно без вложений. Можно зарабатывать, нажав на кнопочку Earn и выбрав фаусы, то есть кран. Нам открывается какая-то игра, которую можно закрыть. И мы видим, что от 12 до 20 Сатоши мы можем получать... Каждый, ребята, 10 минут. Давайте нажмем claim. Далее нажимаем start collection, то есть начать сбор. Отгадываем капчу. И все, почти что в наших руках эти сатошки. Нажимаем сюда, нажимаем collect. от слова коллекционер, да, или собрать по-английски очень похоже. И ребят, вы со мной английский выучите. Увидим, что так, открывается реклама, мы ее закрываем. И нам говорят, что пожалуйста раскройте возможность зарабатывать с крана. Видим статус locket, то есть или закрыт. Нужно заплатить 8 сатошей, которые здесь можно собрать на бонусах и нам раскроется данный экран на 60 минут давайте нажмем сюда но если у вас нет сатоши вы их можете собрать давайте нажмем few ads чтобы просмотреть рекламу и заработать на этом видим что пока что это недоступно можно пройти по сокращенным ссылкам и также получить заработок Присутствует список других кранов, которые также готовятся. Но если мы нажмем сюда, мы видим, что вот эти все возможности по заработку пока только готовятся. Если вы хотите собрать от 25 до ну, 25 сатоши каждые 480 минут, просто нажимаете сюда, заходите через Facebook и получаете каждые 480 минут целых 25 сатоши. Если же мы нажмем на «Дашборд», и перейдем, допустим, нажмем на сюда, на BTC. Опускаемся вниз. Мы видим Start Earn сам Bitcoin. То есть начни зарабатывать такой же биткоин. Давайте нажмем. Как видим, я разблокировал возможность сбора. Всего лишь нажал Unlock it. И здесь выбрал Capture. Capture там совершенно обычные несложная соль в медиа вы просто указываете то что написано в этом предложении и у вас открывается без каких-либо проблем данный способ заработка вы видите у меня идет обратный отчет 60 минут у меня осталось до возможности точнее ну когда я могу собирать давайте нажмем сюда так теперь нажимаем старт Collection. Отгадываем капчу. И все. А достаточно нажать кнопку солоид. И бабосики уже почти в нашем кармане. Нажимаем collect Собрать. Ну, давай гони бабки. Давай гони бабки. congratulations Мы собрали вот это количество сатошей, Целых 12 штук. Ну, и, к сожалению, без бонусов друзья ваш баланс вы можете посмотреть в дашборд то есть ваши главной страничке вашего кабинета сейчас у меня на балансе 20 сатоши адрес который вы указывали в регистрации служит адресом для вывода Для достаточно опуститься вниз нажать на ведра в туфоса хаб я уже показал прошлом кране да что такое фаскап вы естественно должны приклеить все ваши адреса это Биткоин, лайткоин и black coin туда тогда если вы Приклеили, то работает данный сайт с фаустхабом, он бабки туда, конечно же, вам выведет. Ну а по остальным не буду рассказывать, потому что здесь абсолютно все то же самое, единственное, что отличается название монеты. Указывайте здесь лайткоин, зарабатывайте лайткоин, указываете здесь Blackcoin, выводите здесь Blackcoin точно так же. Ребят, ссылки на все данные экраны будут в описании. Помните, что собрав подборочку из хороших кранов, буксов, вы можете обеспечить себе заработок пару баксов в час, это максимум на больше вы не можете рассчитывать потому что никто вам не будет платить большие баксы, большие рубли, сатоши, биткоины если вы не делаете что-то Полезным. Клики не стоят дорого, и вы не должны рассчитывать на какие-то большие барыши. Поэтому собирайте большое количество сатошей, собирайтесь с нескольких кранов одновременно, пока один у вас спит, пока на нем нельзя собирать, пока там стоит таймер. Вы работаете на другом, потом переходите на третий, пятый, пятнадцатый, двадцатый. Таким образом, вы соберете пару долларов. Данный способ подойдет пенсионерам, данный способ подойдет студентам, школьникам. Людям, которые рассчитаны на большие заработки, подойдут только инвестиции, либо торговля финансовых рынках, бинарных опционов, либо торговля криптой на биржах Ребят, подписывайтесь на канал, здесь будет большое количество интересных способов заработка, обучающих видеоуроков по криптовалюте, обучающих видеороках по инвестициям в интернете. И ставьте жирные лайки этому видосу. С вами был Елисеев Михаил, да пребудет с вами профит, пока-пока.